Золотую осенью, под лесною броситью музыкант с Песню сочинял Родилась мелодия Есть в которой ты и я Самая красивая песенка моя И залилась она волшебным светом И слушали ее и здесь, и где-то и осень слушала листвой одета, о любви, о цветах, о прекрасных мечтах, о желанных глазах глазах твоих. Крухо маленький сверчок Смастерил себе смычок. Водки превратил он в ночную трель Будто лес ошелестел Зашумел и загалдел Песенку мою запел Старый добрый лес И залилась она волшебным светом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 Ему застала гостей птичьего гнезда, родилась на этот свет За много дней и много лет Самая красивая песенка моя И залилась она волшебным светом Слушали ее и здесь, и где-то, И осень слушала, листой одета, О любви от цвета, О прекрасных мечтах, О желанных глазах, О любви от цвета, О прекрасных мечтах. Желанные глаза, глаза.